Сегодня с медведем столкнулся Мишка нормально все убежал У меня бамперу хана Капоту хана Переднего правому крылу хана Еще трофей блять свой оставил А еще этот косолапый мудак Не обосрал блять ее Сука